Так, всем привет, друзья. Генара, привет, скажи. Мы пошли а, в аптеку. Короче, у меня все дети заболели. Все дети. В один день мы все заболели. И я тоже. Сегодня вызывала доктора Натом. Наш лечащий врач. Слава Богу, она по звонку всегда приходит. Никогда не отказывает. Вот. И ну, что-то я лечила до этого. Ну, самолечением. Ну, то есть, кашля там, от горла, да. Если один ребенок заболеет А тут все разом, думаю, не дай бог, что страшное. И у меня-то горло болит. Мне проснулось. В один день рождения у Дима было. У меня два дня температура была. В тот день тоже, когда день рождение было. Очень сильно горло. Прям болело сильно. Сильно, очень. Как будто мне там гланты вырезали. Одна сторона правая. И в итоге что? Просыпается один ребенок, говорит, болит горло. Другой. И все разом. Не знаю, что такое. Ну, благо, хоть у нас доктор есть. И у Димы сегодня 12 ночи глаз заболел А с того ничего будет. Не знаю, конъюнктивит. Не знаю. Че, ну, плохо у нас в поселке нету акулиста, А только медсестра. Ну, медсестра, она давно работает. Можно сказать, как уже врач. Не знаю, сегодня наш детский врач посоветовала, конечно, к окулисту идти, но пока, говорит, э, я говорю, пока может что-нибудь пока покапать, ну прокапайтесь, говорит, сегодня на ночь масляная намажьте тетрациклинкой, а потом, говорит, если завтра лучше не будет, то идти надо акулисту Он целый день сегодня лежит, спит, температура еще ну, слава богу, хрипов нет. Хрипов нет, это радует. Денег нет, ничего нет. Думаю, что делать. Конечно же, денег ни у кого нет. А занять ни от кого Это ладно. Были мама, бабушка. Всегда выручали. И пришла сегодня детская. Пришли сегодня детские пособия. Динарка захотела. Мама, я говорю, с тобой? Это что, заяц пробегал? А? Что там пробегал-то? Кого-то поймать хотела. И я говорю, я пошла за лекарством. Есть Господь Бог на свете. Пошли, Динара, со мной. Мама говорит, мне что-нибудь купишь? Такие дела. Ужас. А я очень кипишна, если все дети заболели, все. Я очень теряюсь начинаю искать выход. Выход из того, что выздороветь да, надо, Дина. Мы ага. пошли через нее напрямую. На обратно, на поедем. Обратно. Ну, наверное, около 3000 выйдет только на лекарства, потому что противовирусные всем выписали. А противовирусные очень дорогие. Детские отдельно, взрослые отдельно. Так что... Они только выйдут на тысячу с лишним. очень много лекарств надо. На три бумажки. Я говорю, не болели, не болели. И от хопа, как начался вот этот. Как его. Ой, блин. Ротовирусный. И все, и погнала у нас. Да я сама-то в феврале вечно болею. Сентябрь, февраль. А после... раньше мая болела. А что ты зеленкой намазала что ли тебе? А? Вот а у меня была тут паячка. Смирайте было. Да. Вот так вот. Идем в центр нашего поселка. Венеарь. Горло Побаливает Ну антибиотики пила Сразу Мне кажется, что у меня ангина Потому что у меня один раз Как-то ангина была Очень жестко я ее переносила и вот это повторение это Было давно 15 лет назад. Вот такая, ерунда да. Задания, болезни обостряются. Скорее всего. Бежали. А тут бежит. Нет Не беги Короче, закупилось, как я говорила. Вот купила пакет. Прозрачный. Мне на 3500. Затем пятерочку зашли. Ну, там все по акции. Купила зубную пасту, которая нам нравится. Чистит хорошо. Шампунь, как обычно. И котику, и девочкам там йогурты. Ну, короче, вот так вот. и Купили мы подарок, да? Купили мы подарок. Динария, Амини и Дарине. Дома покажем. Все, ты замерзла, что ли? Нам надо бежать быстро, идти. Вон туда идем. Йогурты, и да, всем. Потому что надо забежать в садик сразу и забрать отходы. Отходы. Потому что за ночь они замерзнут эти отходы. Потом еще и ведро, не дай бог, лопнет. Холодно. К вечеру уже все холодно. И Ну, Динаре, вот подарок Это дома покажем, да, Динара? Что мама купила в подарок, тебе дома покажем, да? А заранее купили, ладно Она сама выбрала, что ей надо Дарине, Амине Амина машинку просила, мы ей машинку взяли Я говорю, Динара, поехали на такси? Она говорит, нет, пешком пойдем, пешком. Это, это, это, это, это, это, это, это. Мы пешком пошли. Вот сейчас лекарство будет пить. Противовирусные у меня только а на тысячу пить. с лишним решит. Почти на полторы тысячи. А мама, Фу, меня, кошмар. Полчаса мы, наверное, в аптеке стояли. Там за нами очередь. Заходят, уходят. Я говорю, сейчас всех клиентов <с desicc. сех> все клиенты убегут. Леня, она сменится. Ну, а что, список, если большой, я чё, виновата, что, виноват, что лечиться надо всем? Вот. Слава Богу, купила, сейчас будем активно э, лечиться, стараться. Смотрите, вечерний пужинер. Вечерний пужинер, да? Ну, варежки-то оденька. Пить, дома пить. Ладно, холодно. Отключаемся Всем привет, друзья Наступило утро завтрашнего дня Короче Вчера не стала снимать Какие лекарства, что это Зачем надо, да? Я так подумала Я пришла и сразу поить Всех лекарствам начал Всех И весь вечер лечения был Курс лечения Все лекарства Поила Травами, травами, травами. Вот. А сегодня утром встала. Всю приборку сделала. Затем поставила суп куриный. Бульончик, чтобы был куриный. И горло вроде меньше болит. Глотать уже все можно. Димка сегодня проснулся в 5 утра паречки снимаю не могу камера трясется наверное а это господи так сделать надо и Дима проснулся в 5 утра показал мне глаза у него к вечеру слава богу глаз открылся я думала все не знаю что там у него короче у него конюктивит конюктивит заработал потому что он один день бегал клевушок ведро там хозяйство а ведро брал, ну то есть Вот это Отходы Вот он Побегал в тот день Ему видимо хватило И конъюнтивит заработал а Когда он бегал потом... Он меня пожалел Я лежала с температурой с температурой не могла он говорил мама лежи сегодня не ходи никуда вот он за меня заменил и заболел сильно теперь я его не отпускаю я говорю лежи никуда не уходи но он вчера весь день спал весь день вечером потом легче стало таблетки это напоила противовирусная от температуры от всего он у меня посидел и аппетит появился покушал девочкам всем Против вирус надола Фаридея, девчонкам, Давиду, Даринке даже, эти свечи взяла. Короче, все семейство у меня заболело. Главное не затянуть, а потом затянешь, еще хуже будет. Вот сейчас я суп поставила, пока оно варится. Пришла хозяйство, 7 часов утра. Светать начинает и покормлю, потом ведра отнесу. У меня куда-то ведро делается, куда-то, не знаю, от отходов. А унести-то я не помню, унесла вчера, не унесла, не помню. Все у меня уж. Кстати, с этой болезнью вообще кипишь полный. И короче, ничего не охота делать, не рукодельничать, ничего абсолютно, так как нет желания, когда дети болеют, там, какой рукоделием заниматься? Там только слушаешь, что как, кто как дышит, как, кто как себя ведет. Потом, ну, наблюдаешь за детьми, конечно, естественно, стараешься. Они же не будут сами лекарства пить, не будут себе травы заваривать. Вот и бегаешь вокруг них и забываешь, что ты сама-то больная, болеешь. Я и говорю, мне нельзя болеть, нельзя болеть ни в коем случае. Я заболею это все, это жесть будет, натуральная жесть. Положиться-то не на кого а, а, Да и вчера. Вечером Андрей звонил. Айна, сестренка моя, Катюшка, привет ей, подруга моя. Тоже она все время созваниваемся. Мы с ней. Чуть ли не каждый день со всеми. Вот они хоть меня поддерживают, молодцы все. О, стоят, кричат, крикуны. Да, да, я пришла, я. У меня губы такой стал. <къех> Ломаный весь. Ну, а, конечно. Хозяйка ваша пришла. уходите оттуда. <къех> Щили-мили. Шпили, вили. Шпили, вили. У одного рожки растут, у другого не растут, как и говорили. Это козочка, это козел. Ну все, покормила я свое хозяйство. Снег принесла опять. Меня Все стоят. Толстый, кто что? Ладно, все, с Богом оставайтесь, чтобы все хорошо было. Теперь домой надо идти.